Всем привет! С вами Николай Калинин. Специально для наших клиентов компании «Вкус детства» подготовили видео «Как создать эффективную группу ВКонтакте». Группа ВКонтакте – это эффективная бесплатная рекламная платформа для развития вашего бизнеса. Создав эффективную группу, вы получаете клиентов, а это дополнительные заказы и ваш доход, получаете партнеров, те группы, которые принесут вам клиентов и дополнительные заказы, и также расскажут о вас вы сможете взаимодействовать с вашими клиентами, провоцируя их на покупки акциями, конкурсами и прочим маркетингом. Вы сможете рассказать про свой продукт, вы выделитесь среди других подобных предложений на рынке, сможете делиться новинками и обновлениями в вашем бизнесе за короткий промежуток времени. Да и вообще, ни один из современных бизнесов не обходится без хорошей и эффективной группы. Чтобы получить перечисленные возможности, переходим в левое меню мои группы. Далее нас интересует кнопка создать сообщество. Прописываем название нашей группы. Допустим это будут яблоки в карамели и фрукты в шоколаде и обязательно указываем свой город, чтобы покупатели легко ориентировались по нему. Далее вид сообщества оставляем группу так как на публичную страницу мы не сможем приглашать в дальнейшем друзей, и жмем «Создать сообщество». В адресе страницы мы прописываем какое-нибудь уникальное название на латинской складке. Убедившись, что адрес свободен, начинаем заполнять описание сообщества. В описании сообщества вы указываете ваши контакты, и какую-то информацию о вас. Также можете вкратце сказать то, чем вы торгуете. Теперь выбираем тематику сообщества. Тематика для вас это продукты питания, развлечения, товары и услуги. Выбираем товары и услуги. В графе веб-сайт прописываем действующий веб-сайт. Если такового не имеется то в следующих видео вы увидите, как самостоятельно создать сайт. Далее, смотрим возрастные ограничения. У вас они стоят по умолчанию до 16. Здесь мы ничего не трогаем. Включаем фильтр комментариев. Нецензурных выражений. Далее, местоположение. Указываем ваш город. Сохранить. Сообщение сообщества. По умолчанию они выключены, но мы их включаем. Смотрим, чтобы стояла галочка, чтобы ваша группа отображалась в левом блоке. Очень удобно, когда вам будут писать какие-то сообщения, вы будете видеть здесь циферки, сколько сообщений. Стена оставляем ограниченной. Фотографии делаем ограниченные. Видеозаписи делаем ограниченные. Аудиозаписи выключены. Документы выключены, обсуждения делаем ограниченные, материалы включаем, ограниченные. Тип группы оставляем открытая и оставляем товары включенными. Здесь прописываем свой город, валюта магазина в рублях, контакт для связи указываем себя. На этом создание группы. Закончено. Всем спасибо. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео на нашем канале YouTube. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте под видео лайки. Наполнение группы вы увидите в следующем видео. С вами был Николай Калинин. Всем пока-пока.